И вовремя нажимать боевую кнопку. Тут же Осипович, уже сбил он, этот гражданский Боинг. Я служил на Дальнем Востоке, если бы я сидел в дежурном звене, подняли, и я бы точно так же сбил этот Боинг. И сейчас собью его. Я считаю, что Осипович правильно сделал. И любой другой на его месте поступил бы точно так же. Да, так вот. же и здесь. Это очень сложный вопрос. Очень сложный вопрос по поводу бывших сослуживцев, которые будут воевать с моей страной. Я же считаю, что у них что-то не в порядке с мозгами.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 Что ж, тогда армии со мной не повезло. Вот эти все сказки, там, что я стрелять не буду, там, я ТДТ, я в это все не верю. В нашей стране, к сожалению, это все можно организовать. Просто приложить к этому руки. У нас стравливают два братских народа, даже один с другим, так, что они вырезают там до седьмого колена. Когда в Донузлаве контрадмирал Кожин поднял флаг украинский и объявил, что это территория Украины. Естественно, Касатонов окружил морской пехотой, а без многих посадил здесь звено самолетов Су-25 штурмовиков с разовыми бомбами и кассетами. В вот на эти самолеты были спланированы все члены Союза офицеров Украины, все украинцы. И я к нему подхожу, говорю, Виктор Иванович, ну неужели вы действительно будете бомбить советскую морскую пехоту? У них же тогда был советский морской флаг, они андрейский флаг еще не поднимали на Черноморском флоте. И он говорит, если интересы Украины потребуют, то я, говорит, буду бомбить. Я говорю, Виктор Иванович, тогда я вам тоже официально объясняю, говорю, что ни один самолет с этого аэродрома с подвешенными бомбами не взлетит. И потом будущим вдовам сами будете рассказывать, почему они погибли. Он мне вообще сказал конкретно, Тимур, ты меня знаешь, я пущу кровь и на вас с Бакулиным спешу. И вы будете виновны в том, что забьете клин между двумя братскими народами. И, как он говорит, на гором Карабахе, по сей никто не может разобраться, кто первый выстрелит. Ухожу, нету сил, лишь издали. Все же помолюсь. За таких вот, как вы, за избранных, удержать на Доборовом Русь. Но боюсь, что и вы бессильны, потому выбираю смерть. Как летит под откос Россия, не могу, не хочу смотреть. Эта женщина-фронтовичка Друнина за несколько минут до своей смерти написала тебе, это четверостише,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 да, кому этот аэродром оставить России или отдать Украине, я мог вполне этот полк увезти с самолетом с личным составом, до 650 человек увел бы в Россию, но там отказались, потому что мятежных полков боялись и там, и здесь. И то, что произошло, мы к этому шли десятилетиями. Поэтому у нас и ГКЧП, для меня до сих пор загадка, как три силовых министра обороны, КГБшники, министра внутренних дел, как эти три орла, они могли сделать ну, элементарный вшилый переворот. И какой-то Борис Николаевич вылез, значит, на броневик, как всегда, что-то там крикнул, какие-то там, значит, баррикады. Мне, как военному человеку, это смешно. Все это можно было даже не полком батальоном все сделать. Так, в нашем классе, говорю, без шума и пыли. Если бы Язов знал, что наша страна захлебнется впоследствии кровью из-за его нерешительности, они испугались. и Крючков этот, я не помню, кто там был, и помнить не хочу, Покатин, по-моему, был. Пуга, да, Борис Карлович, да, помню этого Пугу. 1 ноября 1989 -го года произвел первую посадку на истребителя Су-33, наш замечательный летчик Виктор Георгиевич Пугачев. И в 1991 году, вот по осени, уже первая пара села у нас на авианосец. Около 20 летчиков были уже на подходе, летали по корабельной программе этой нитки с утра до вечера. И мы думали, что цель близка. Но, к сожалению, потом в декабре 91 -го года три человека сели в Беловежской пуще и решили, как нам жить дальше. Девять лет назад три безумца поделили великое государство, которое называлось Советским Союзом, и обрекли своих соотечественников, то есть нас с вами, на страдания, которым сегодня не видно и конца. Дело в том, что когда государство наше развалили, я лично не все понимал, что происходит. У нас какие-то иллюзии были, общие вооруженные силы, что в общем-то единое государство останется. Ну, просто на каких-то других э, принципах объединенные. По решению трех президентов в Беловежской путь, части центрального подчинения и военно-морского флота отходили России. Центр был применения на аэродроме «Саки» — это часть центрального подчинения, и он должен быть российским. Но, к сожалению, часть руководящего состава центра, подавляющее подавляющем большинстве, приняли ориентацию на Украину. Сюда начали прилетать эмиссары украинские. Первый прилетел сюда, замкомандующий авиации Украины генерал Скалько. Он говорит, нужно четыре летчика украинца для показа высшего пилотажа в Канаде. Я уточняю, говорю, вы, наверное, договорились, наверное, не четыре летчика украинца, а четыре гражданина Украины, летчика. Он говорит, для тупых я повторяю еще раз. Четыре летчика украинской национальности. Потом значит этот сколько собрал нас все руководство центра. Он зачитал приказ министра обороны Украины о переподчинении центра вооруженным силам Украины, о назначении их, украинского начальника центра, и о снятии нашего русского бакуля, но ну, не русского, а советского. И вот вы понимаете, сидят эти полтора десятка высокоподготовленных в профессиональном отношении и далеко не слабых людей, и всем все понятно. Он говорит, вопросы есть. И вот я тогда встал и говорю, я что-то не могу понять, что вообще здесь происходит. Приехал какой-то генерал в каких-то зеленых штанах, я его первый раз в жизни вижу. Зачитал приказ какого-то министра обороны. И в это время я узнал, что полковник без Безногих создал подпольный союз офицеров Украины, на котором они вот эти все вопросы обговаривали. Там даже вопрос ставился о физическом устранении полковника Бакулина. Физическом не в плане, чтобы его убить, а просто чтобы на определенный период времени он исчез. Не было его вопроса. Потом бы его, конечно, вернули, но все дело было бы сделано. Полковник подполковник Иванов для принятия Ответ, Я Иванов Валентин Васильевич, ступая на военную службу. Торжественно клянусь народу Украины, всегда быть верным и преданным Ему, добросовестно и честно исполнять воинский долг. Многие принимали присягу, не поднимая глаз. Я не принимал присягу, но для меня это такое нервное потрясение было, что мне потом несколько месяцев пришлось в свой организм приводить в соответствие, причем при помощи врачей. Такие переживания были, хотя для себя я уже все решил. Но здесь оставалось то, то есть смысл всей жизни уходил вместе с этим аэродром и с этим значит, полигоном. Я четко понимал, что второй такой тренажер нам не построить. То есть, в принципе, для меня решалась судьба авианосного фото вот на этом аэродроме в тот период весной 92-го года. У меня третья эскадрилья, она из одних украинцев стояла. Я к ним утром приходил каждый день, говорю, привет, хохлы. А после присяги зашел, говорю, привет, и, и заткнулся, потому что уже не хохлы, а уже могут политику пришить. Так вот, дохожу, вот, как раз в этот, в этот самый период, на доске написано «Родина, Москва» с маленькой буквы, а Салас большой. Вообще классный такой кадр. Да мне просто не хочется даже об этом вспоминать, как принимал присягу. Это было трудно, это было больно, это... Скажем, что проявил слабодушие. Семья повлияла, потому что у меня сны родились как раз в девятнадцать году. Вот я его давно ждал. Наталья сказала, что туда не поедет, это жена Майя. Все взвесил, остались здесь. Да моя родня тоже говорит, что я там. Вот, еще друг раз выпьем, типа, приедем России. Я говорю, никто не ничего нет ничего не предал. Товсего. Если вернуть все назад, я бы пошел на съед. Часть украинцев, настоящих украинцев, они вообще присягу не приняли, они уволились. И не потому, что не любят Украину, а просто говорят, я вот так вот присягу под пистолет и не собираюсь принимать. А у некоторых семьи просто на этой почве лопнули. Ну, вот как вот у